Привет! В эфире «Универньюз» в студии. Я, Аида Малахова. О событиях и жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. Как хорошо ты знаешь произведение Александра Сергеевича Пушкина. В режиме онлайн в КФУ продолжается курс лекций российского философа Петра Щедровицкого. Покупки в России можно будет оплачивать взглядом. В Казанском университете состоялось совещание по вопросу трансформации системы дистанционного обучения. Совещание вел ректор Ильшат Гафуров. На заседании обсуждались направления развития платформы LMS Moodle, использующиеся в ВУЗе для управления электронными курсами. Более подробно о совещании вы узнаете в нашем следующем выпуске. К другим новостям. В Казанском университете в формате онлайн выступил известный методолог и политехнолог Петр Щедровицкий.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 Напомним, что в начале года в КФУ при участии Петра Дровицкого запустили первый этап реализации инициатив «Прорывные проекты в образовании», направленных на трансформацию образовательной среды университета. Проекты связаны с развитием одаренных детей, разработкой сказанных курсов по различным дисциплинам и организацией сетевого взаимодействия. Инициатором проведения лекций, как всегда, выступил ректор Ильшат Гафуров. Петр Горькович уже достаточно традиционный гость. В этот раз не физически, но в прежние года он приезжал сюда и лично, Я читал большое количество лекций различных на разные тематики. Но, кстати, вот эта тематика, которую мы сегодня будем затрагивать, она ранее в его лекциях практически не звучала. Лев Диденко, Ветабасова, Универ, Ньюс. Имя Александра Сергеевича Пушкина тесно связано с современным русским языком. Все мы начинаем его познание со сказок и стихотворений знаменитого поэта. И уже чуть позже в школе на уроках литературы мы первым делом знакомимся с его произведениями. А герои нашего следующего сюжета проверили, насколько хорошо их знают. Быть грамотным модно. С такой позиции выступают студенты Казанского университета, который под диктовку попробовали написать отрывок из знаменитого романа Александра Пушкина «Дубровский» в рамках пушкинского диктанта 2020. Они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 Оплата покупок в России после пандемии перешла в основном на карту. Но что, если они уже в новом году будут не нужны людям? Какой проект готовит для этого Государственная Дума? Смотрите в нашем следующем сюжете. К концу 2020 года Государственная Дума планирует принять законопроект о возможности расширенного применения биометрии и уточнении требования к ее безопасности. То есть идет разговор именно о легализации того, чтобы можно было авторизовывать человека, то есть удостоверять его личность именно по этим геометрическим данным. Как сказать, платформ, целоплатформенные решения, то есть не частные случаи, которые по всей стране как-то используются, а именно платформенные широкие решения прямо как в конкретных секторах там, жизни граждан или в секторах экономики.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 Ну, вот распознавать новые данные. Вот Но для этого она должна узнавать человека. Отношение к этому законопроекту у людей неоднозначное. Но ну это уже совсем такие новые технологии. Ну, в принципе, может быть интересно. Надо рассмотреть, как будет в действии. Думаю, что отношусь отрицательно, потому что эта информация может утечь куда-нибудь, куда не нужно.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 Как стать актером? На этот вопрос в рамках проекта «Республики Татарстан» ответили актеры сериала «Молодежка» Иван Жвакин и Влад Конопка. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент.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 На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!